«Всем доброй ночи!» Дело в том, что любой искусственно созданный эгрегор, сила, то есть, да, рано или поздно начинает себя исчерпывать. Когда нечто создается искусственно, то вначале очень долго, через страшные жертвы, страшные потери людские, Страшные потери исторических, культурных ценностей и прочее, прочее, создается некая такая сила. Новая сила, ну, это слово как бы мне не нравилось, но называется на латине эгрегор – сила. И считается, что сила формулируется с помощью энергии, сил, соединенных от разных людей за много веков или... Тысячелетий, да, формируется такая некая сила, мощь, которая может работать за и против. И зная этот закон мироздания, Вселенной, мы, люди, которые профессионально занимаются магией, используем эту силу и в наших целях, в том числе, когда хотим, как бы, сделать нечто, скажем, не очень добрые, да, скажем так. То есть использовать эту силу в отрицательных целях. Почему так происходит? Потому что в отрицательных целях эти силы работают лучше, поскольку они искусно созданы, а эмоции людские не всегда добрые, и веселые, чем в положительных. Любой человек, который имеет жизненный опыт, любой человек, который очень многого прошел, может вам сказать утвердительно о том что магическое действие скажем заговор да, ритуал и прочее работает быстрее доходит быстрее до цели чем та же самая молитва увы и, ах как бы это не прискорбно смотрелось и звучало но это так это истина и мало кто берется это оспаривать о чем это говорит? Это говорит о том, что древние знания, древняя сила, древние э, религии человечества, первозданные религии, поскольку религия, основа, вера, она должна быть основана на вере, да, на добровольном значит, принятии вот этой силы в свою жизнь. А добровольно ли принимали религии все народы мира? Несколько раз туда-сюда, перемыкая, то э, жертвуя своими культурными ценностями, сколько было христианством разрушено древних храмов, сколько было сожжено древних документов, текстов, которые бесценные были, да, и которые являются, скажем так, необратимой потерей для нашей цивилизации, сколько было уничтожено и растопчено. И как бы мы ни говорили о том, что христианство кормила сирот, что христианство, по сути, сохранило историю, потому что писали в основном монахи. Однако христианство начало сохранять те крупицы и мелочи, которые остались после вот разрушительных киноцидов именно христианства и иных религий, после экспериментов, скажем так, над человечеством. Да? Сначала загубило, потом что-то там сохранило. И если учесть, что те монахи, те духовные отцы, которые действительно истинные были люди, личности, если учесть, что они просто сами по себе были такие личности, и не ради религии, и не из-за религии, они были положительными людьми, которые запечатлили историю в своих источниках, которые оставили нам эти бесценные, значит, сведения, да, летописи и прочее. Если вот это все учесть, то начинаем понимать, что эта сила была создана искусственно. Эта сила не хочет удерживаться уже, исчерпывает себя полностью. В Европе начали, например, церкви, да, уже древние средневековые церкви, у которых там более тысячи лет истории, стали продавать как обычное имущество за несколько сотен долларов. Недавно показывали, как в Нидерландах, по-моему, да, огромная такая церковь, церковный комплекс, целый монастырский, церковный. В общем, купил один богатый человек, честно говоря, там купил бы и бедный человек, потому что продали за 150 символических долларов с аукциона, поскольку считают, что, ну, как бы... Европейцы, этот народ такой расчетливый, они считают, что это место занимается зря, там 2-3 прихожана там за полгода, значит, нечего значит, захламлять территорию, да, или убираем, или продаем, и кто-нибудь берет, и там ухаживает за этим местом, то есть платит налог на землю и прочее вот на эту территорию, оплачивает все эти расходы, делает там что хочешь, хочешь там дом себе строить. И многие люди так купили эти средневековые церкви, так вот, этот человек богатый, который состоятельный, он там, значит, сделал отель. И весьма необычно, скажем, эксклюзивно, так, знаете, в средневековой церкви, там, где когда-то отпевали мертвых там, возле алтаря, да, или венчали молодых, в общем, там стоит бар. Люди веселятся, танцуют, пляшут, все прекрасно. Но во, на всех фотографиях высвечивается очень много фантомов. Но мы прекрасно знаем, что за много тысяч лет, если все время ходит и ходит в эту церковь, там есть и много отрицательной энергетики, и очень много ненужных, там, скажем, сил, которые ненужны в смысле, что там желательно, чтобы они не присутствовали, где человек будет обитать. Хоть там жить на несколько дней. И естественно, что люди, которые проводят свое время в этом отеле, не из-за того прокляты, что они там попрали церковь, а потому что там очень много отрицательной энергетики отпивали мертвых мёр в конце концов. Понимаете, а там рядом, значит, твой номер, и ты там прекрасно проводишь ночь. Да. Это практически такое уже усиленное место, усиленное не в лучшем Значит, в смысле, да, сила не всегда – это добро, уважаемые люди. Когда мы говорим «сила», «эгрегор», там, «христианство», это не означает, что слово «эгрегор» – это всегда положительная, прекрасная вещь. Это может быть и очень много отрицательной, там, накопленной, просто сгущенной, очень много отрицательной злой энергетики. Так что имейте в виду, что «эгрегор» – это не всегда термин, говорящий о добром, о доброте. Так вот, я сегодня с вами поговорю как раз о той силе, не очень доброй силе, которая живет в церквах и в храмах. И так ли безопасно вообще ходить туда? Люди идут туда, намаливают свои грехи, как они считают, идут к Богу, как они считают. Хотя уже сто раз было сказано: во-первых, возьмите Библию, если уж вы ориентируетесь в Библии, да, и сравните, пожалуйста, значит, все, что там написано в Библии, и все, что творится в храмах. Сравните, пожалуйста. Если вы помните, когда Христос пришел, давайте вот так вот разложим по полочкам для очень верующего народа, рассказывай. Когда Христос пришел на землю, если помните, когда он зашел в иерусалимский храм, будучи уже взрослым, маленьким, то он потерялся. Мы эту историю знаем, да, когда он потерялся маленьким, и его нашли. Но когда, будучи уже взрослым мужчиной, он заходит в храм. Насколько личность Христа сомнительно или несомнительно, я об этом позже поговорю. Я просто сейчас говорю о том, что вы ориентируетесь на свою веру, на Библию и идете в церковь для спасения, во имя спасения. Итак, Христос пришел в храм. И первым делом, что Он сделал, Он начал переворачивать вот эти все лавочки этих торгашей, которые продавали там все что угодно, да? Помните, он сказал, превратили в базар, значит, дом моего отца. Он это сказал. Сейчас зайдите в дом его отца еще раз, так на всякий случай. Посмотрите, что там есть. Там продажи, когор, книги, свечи и прочее. За все берется деньги, Да. За крещение, за прочее, за прочее. Вы можете сказать, например, ну а как же, ведь колдуны тоже берут плату за как бы свою работу. Да, я согласна с вами, берут плату за работу, потому что они тратят силу, жизненную силу, они тратят здоровье, они тратят свою жизнь, свою судьбу, взамен на вашу отдают. Потому что, ну, например, вот сейчас я снимаюсь с другой камерой. Знаете, почему? Потому что, когда я открыла тему «Духи вам отвечают», а я обращаюсь к этим силам, да, вопрошаю, скажем так, и узнаю, передаю вам их ответы. Естественно, я это сделала просто так. Естественно, кто-то должен был за это заплатить. Естественно, я оставила откуп. Естественно, я откупилась как могла, как, как положено, как нужно, но этого им показалось недостаточно. Скажем так, моя камера навернулась, ну как навернулась, от моей энергии, во-первых, потому что меня долго не выдерживают последние годы, на одно время очень долго служила техника, сейчас они меня не выдерживают просто-напросто. И она не то что сломалась, она сбилась, у нее там сбились все настройки, их нужно настраивать. А это естественная денежная затрата. Сами понимаете, да, я заплатила да, за это все, за бесплатную помощь, скажем так. И поскольку мне сейчас некогда возить перед Новым годом там завал, конечно, я отложила в сторону. И чтобы снимать дальше чисто и хорошо, я купила другую камеру. Скажем так, я сделала непредвиденные расходы, да, и с меня эта сумма ушла. Просто так. Вот чтобы такого часто не случалось, мы берем плату за то, чтобы люди сами расплачивались за свои грехи. Извините меня, ты отнимаешь мужа у кого-то, она идет делает тебе очень страшную вещь, ты приходишь, я должна тебе просто так делать, а после лежать, значит, еле вставать, правильно? Ты сделала, неси ответственность за свои поступки. Порчу нужно заслужить. Просто так, а кого не ловят с улицы, знаете, и не делают ему порчи. Такого нет. Если сделали тебе, значит, ты... Чем-то провинилась, или твои родители, или кто-то. Но кто-то же должен за это расплатиться с этими силами и отправить их обратно. То есть попросить их уйти, да, деликатно сказать. А раз уж ты не хочешь, конечно, плачу я. Вот из-за этого, только, только поэтому э, колдуны берут плату за свою работу. Они могут взять плату не обязательно деньгами, они могут попросить вас купить что-то, они могут попросить вас найти что-то редкое, принести. То есть расплатиться, вы должны как-то пострадать когда, почему это да, происходит, пострадание за что-то. Вот крестный ход, давайте такой, приведем такой обычный пример. Можем мы сесть в машину да, и поехать в церковь, скажем, как, кто увлекается этим всем делом, но идут пешком, отдыхая, потом дальше. Может быть, на машине они бы доехали за 15 минут, а пешком они идут несколько часов по жаре и прочее. То есть считается, что они показывают Богу, свое желание, чрезмерное желание, то есть просьбу. И чем больше они пострадают за это желание, тем больше вероятности, что Бог их услышит и исполнит. И это не только к христианскому Богу, это к любому Богу, вот так и, такой тернистой дорогой люди идут. Это жертва. Однако, когда вы идете в церковь и э, говорите о том, что это, ну, то есть, скажем так, колдовство не Привязаны к каждому из вас, да, колдовство не навязывается. Хочешь – иди, хочешь – не иди, выбор за тобой. Но однако же религия, она навязана. То есть ты должна быть верующей, ты должна соответствовать э, обществу, ты должна соответствовать своим предкам, ты должна жить по-христиански и прочее, прочее. Она навязана нам. А раз уж вы хотите, чтобы мы жили по-христиански, то получается, мы идем в церковь, мы не должны за что-то платить. Конкретную сумму. Мы должны отдавать столько, сколько можем. Но такого нет. Есть значит, прилично такое меню, куда человек идет и оплачивает. Это правильно? Нет. Это превращается в коммерцию. Да? Я могу за ту же свечу внести 100 рублей, за одну свечу, а могу 15 рублей. Сколько у меня есть? Но там стоит конкретная цена, 25 рублей, там какие-то свечи, есть еще больше, 120 и прочее, прочее. Как-то я зашла туда брать, я не помню, что я хотела взять какую-то там подставку для чего-то, потому что я шла на кладбище работать, в общем, делами заниматься, и мне нужно было, чтобы свеча не гасла. Естественно, я зашла в эту лавочку церковную, там большими буквами было написано, значит, колдунам, магам и черным там, ведьмам и прочим свечи и прочее не продаем. Но я, конечно, зашла там с видом святой женщины, мне сразу же продали, еще там благословили, я им тоже благословила и сказали мне, чтобы хранил меня Господь, я сказала, вас тоже храни, и вышла. Мне просто стало очень смешно, мне интересно, как они определяют, кто там колдун, кто там черная ведьма, чтобы строго-настрого свечи не продавать. Ну, да ладно. За мной, э, то есть я стояла за женщиной и ждала свою очередь. Женщина подошла, сказала, там, значит, э, на отпевание кому-то заказала. Видимо, у нее родственники умерли где-то в разных местах, не помню еще что-то и то, для могилы это-то, какую-то службу, еще что-то. Вы знаете, она выложила, сейчас я, если не соврать, 23 тысячи, на все про все. Она это положила, там расписались, написали, и она вышла. Вы знаете, уважаемые люди, я смотрю и думаю, бедная женщина, неужели ты думаешь, что будут отпевать без тебя, что будут делать какие-то песнопения, какие-то чего-то. Вы знаете как? Если сравнить, скажем, с магией, оно видно, да, виден результат. Вот ты оплачиваешь определенную работу, и ты видишь перемены, ты видишь результат. А здесь э, какие результаты ждут люди, мне интересно. Отпевание. Ну, вот пришла, она выложила столько-то десятков тысяч и ушла, да. Ну, результат в чем? Что будут отпивать человек, который ушел. Ну, ну скажу, что отпели, дальше что? Что, какие претензии могут быть? Ты от, оставила и ушла. Что этой душе от того, что ты э, столько денег выложила туда, отдала и ушла? Вот той умершей душе от этого, что, вот, собственно, добавилось? Церковь строится на смерти людей. Магия строится по иному принципу. Объясню сейчас. Отпевание умершего, значит... За упокой, за то, за все, покупает свечи туда несут, службу отстоять, заказать службу, сделать то-то, сделать там именно чего-то, поставить свечу за упокой, поставить, заказать службу за упокой, и прочее, прочее. Церковь живет на смерти, она зарабатывает на смерти людей. Да? И как ни странно, почему-то всегда возле больших кладбищ есть церковь. Для того, чтобы идти, отпевать покойных. То есть церковь, по сути, служит, э, ну, скажем, занимается некромантией, потому что служит мертвому миру, но не живому человеку. О чем говорит церковь? Вообще, я не говорю о христианстве церковь. Почему? Потому что церковь и христианство очень разные измерения. Я вам сейчас докажу это. Церковь говорит об этом, значит, живые смиренно, особо ничего не требую, хотя, глядя на святых отцов такого, не скажешь, что они там живут смиренно и не едят бедные, пасутся сутками. Ну да ладно. Глядя на их Мерседесы и на их полотные печатки, тоже не скажешь как бы такого, да, что они смиренные служители церкви. Может есть, может есть по вере пришедший туда один на миллион человек, может. Но я таких еще не видел, не встречала Извините, конечно, но не встречала. От патриарха до последнего церковника я не встречала. Был в, ну, в моей памяти один единственный действительно священник, это Алексий, э, наш патриарх покойный Алексий. Все больше других я таких именно э, церковных предводителей не помню. Потому что этот человек э, и укреплял народ, и утешал народ, и выступал. Вот он был пастырь, скажем так. А вот нынешний патриарх, конечно, оставляет желать лучшего, но, боюсь, следующий будет похлеще. Поэтому радуйтесь, что пока этот есть, и на том спасибо. Магия вытаскивает человека с тех дебрей смерти. Церковь говорит, смирись перед смертью. Значит, церковь не признает противозачаточные какие-то препараты, церковь не признает аборты и прочее, прочее но в то же самое время церковь ничего не делает для того, чтобы помочь многодетным семьям. Вы хоть раз слышали, чтобы церковь оплатила хоть одну операцию одного ребенка больного? Я такого не слышала никогда. У нас закрываются школы и садики, зато мы строим церковь, церковь. А кто туда ходит, непонятно. 20-30 человек. А для чего ходит? Чтобы купить свечи принести ведьме, чтобы купить то принести ведьме, и прочее, и прочее. Или иди там поставить друг другу за упокой, еще живым людям. Собственно, все. Если вы помните, вообще, ну, мне кажется, что каждый из вас, да, сталкивался не раз с этими бабушками божими одуванчиками, которые продают там всякое-всякое возле, ну, то есть там стоят, в церкви продают, да. На их лице просто впечатлена такая злоба на весь мир и людей, что... Не, не дай Боги никому там лишнего им сказать, и, и проклянут, и все что угодно. Понимаете, как на самом деле люди, которые сами верят в какую-то силу, да, должны быть уверены в себе, они должны быть полны жизни. Я там жизни не вижу. Сколько я видела очень верующих людей, они просто худые, как щепки, безвольные существа, как бараны, которых можно пинать, бить в лицо и все на свете. И они свято верят, что они тем самым заслуживает рай на том свете. Понимаете, это поклонение материальному называется. Вот я здесь пострадаю, зато там буду кайфовать, там будет это, то. Мне кажется, это вот поклонение хорошей жизни, настолько хотеть жить там хорошо, чтобы здесь терпеть все, что угодно. Церковь делает человека безвольно. Давайте признаем на самом деле. Церковь делает, но не христианство. Почему? Потому что что сказано в Библии, помните, да? Око за око и зуб за зуб. Если вы читаете Ветхий Завет, то тот Бог совсем уж недобренький. Если вы помните, что он говорил Саулу исколесить все население от мала до велика. И когда Саул пожалел детей и женщин, да, что случилось с Саулом? У него отобрали царство и отдали Давиду. Давиду, который не жалел. Давиду, который отличался малым ростом, неприятным лицом, не совсем умными мозгами. Отобрали отдали Давиду. Почему? Потому что Саул пожалел людей. Вот ваш милосердный Господь Бог, которого вы так хвалите. Откройте, пожалуйста, Ветхий Завет и почитайте. Вы говорите, что в других религиях убийство, зло. Дорогие люди, откройте, пожалуйста, Ветхий Завет и почитайте. Вы сейчас скажете, Ветхий Завет это еврейский там закон, это нам не касается. Мы же христиане. Хорошо, но ведь Христос-то пришел от того Бога, как вы говорите, да? Хотя, как ни странно, он сказал «Отец ваш лукавый», сказал он евреем. Вот интересно, зачем он так сказал. Ежели они считались детьми Бога, почему он сказал «Отец ваш лукавый». Получается, что Ветхий Завет лукавый написал? А? Путаница, правда? Противоречит сами себе. Посмотрите Ветхий Завет. Извиняюсь за выражение «порнуха». Подробное описание семьи извержений, подробное описание, как вместе там спать, что делать – что, и как наказывал Господь Бог семирых братьев, которые не брали жену первого брата и, и мимо значит, делали свои дела, чтобы не возымел он наследника в народе своем. Подробное описание. А посмотрите Фомарь, историю Фомарь, которая зашла к своему свекору и воспроизвела потомство. И все это производится, знаете, под видом благочестия великой веры, и что вот это самое богоугодное дело, которое может быть. Вот эта грязь, порно-грязь, которая там описывается, и точно так же описывается, и как дочери Лофта зашли к нему, и каждый из них возымел детей, и они есть, значит, они стали отцами амаритян и филистимлян, вот, которые воевали потом с Израилем все время, да? А как босс его звали, кажется, этого человека, да, это дед Давида, царя, царя Давида, и, который взял блудницу, как ее звали-то, я тоже не помню, которая предала свой народ, и в награду за то, что она там шпионов держала у себя, израильтян не пустила, чтобы их там не казнили, в общем, тайно перевела, она была блудницей. За это Господь наградил ее и дал в жены военачальнику, то есть мужья, извиняюсь, ее в жены военачальнику отдал. То есть предательница, шлюха, извините меня, стала родоначальницей огромного рода царей, от которого воспроизводится род Давидов, и дальше пошло, и Христос родился с этого рода, и Мария родилась оттуда. Ну, что скажете? А кто там были самые ученики? Ладно, они раскаявшиеся. Каждый человек имеет право раскаяться, прийти обратно к Богу и прочее, прочее. Хорошо, будем верить в эти легенды, что люди, которые всю жизнь были блудницами, резко стали святыми, хорошими и стали служить народу. Дальше пойдемте, что еще вспомнить? Противоречия. Понимаете, очень много противоречий. То он приказывает... Уничтожит целый народ, не жалея того. Но, естественно, чтобы оправдать эти действия, вам нужно говорить о том, что там были очень плохие люди, там все были грязные, там все были значит, беззаконники и все такое. А что он делает, когда забирает из Египта евреев? Что он делает, скажите? Уничтожает... Урожай египтян, уничтожает э, там, поля египтян, тесить этих наказаний на голову египтян. Он сказал: И ожесточил Господь Бог сердце фараона, чтобы через него показать свою славу. О чем это говорит? Значит, не фараон сам так хотел, бедный, а его специально внушили, сделали так, чтобы он отказал, для того, чтобы потом убить его детей. И после этого вывести из Египта Израиль, который с гордостью сообщает источник, который ограбил египтян. Они попросили украшения у всех своих соседей, а после не отдали и вышли. Не воровство ли это? А почему говорится, что «не воруй»? значит, не убей, а там божьи человеки и воруют, и убивают, а им это можно, потому что Господь Бог так сказал. То есть в одном случае, когда Господь Бог не говорит, не бери кошелек, нельзя брать, а в другом, когда Господь Бог говорит, берите украшения своих соседей, можно брать, это нормально, потому что Господь Бог сказал, значит, это не воровство. Не противоречит, дорогие друзья, на таких тагматах веру, религию не строят. Вот сказано в магии, да? Нет запрета. Запрет – твоя совесть. Если совесть твоя говорит о том, что это нельзя, не делай. Все. Вот мне кажется, что это более истина, более честно, по крайней мере, чем вот это лицемерные религии, построенные на «это можно, это нельзя, тут играй, там не играй, это не трогай, там трогай» и так далее. Здесь Господь разрешил «можно, там не разрешил, нельзя». Не говорит ли это о том, что это все построено на легендах людских, которые вы обожествляете и верите? Ну да ладно, на этом искусственном фоне создан эгрегор, то есть сила, вы идете туда, как бы получая энергию. Теперь слушайте меня внимательно. Очень большая опасность есть в церкви. Я не призываю вас не ходить туда. Не надо мои слова, знаете, переворачивать. Мол, ой, пропагандирует антихристианство. Да ради Бога идите хоть куда хотите, хоть церковь, хоть пещеры. Все равно вас там никто не услышит, не поможет это миллион процентов. Но я хочу вам просто подсказать, что нельзя там делать, если вы не хотите вернуться оттуда вообще инвалидами и моральными и физическими. Поскольку туда идут очень много людей, которые больны, первым делом, целование икон, целование там святых трупов и прочее, прочее очень чревато болезнями кожаными. Это раз, учтите. Второе, поскольку там содержатся части трупных тел, вот вы говорите магия, да, магия вас подальше держит от всего этого. Вы у меня не увидите череп, человеческие, прочие, по крайней мере, дома и у себя рядом. Не увидите Во-первых, это не эстетично, во-вторых, это немножко страшновато, да, это архетипы называются. То есть подсознательно нам неприятно это все, вот зрелище. И, естественно, мы вас этим пугать не будем, тем более, что для вас такая сила, такая энергия опасна. Но в церкви вы увидите мощь, то есть сушеные трупы лежат, и они святые, и они помогают. Чтобы вы знали, что душа не уходит на покой до тех пор, пока от тела хоть что-то осталось, какая-то частица. Именно поэтому есть очень большая вероятность череватость, что там ходит очень много сущностей, то есть открытый портал. А значит, вы можете не то, что там э, вылечиться и получить помощь, да, а выйти оттуда с подселенцем внутри. А подселенец это все, все что угодно. И бродячий дух, и неприкайная душа, и мимопроходящий дух, и все такое. И в самый такой ваш момент слабости, поскольку там человек расслабляется, там открывается, как бы считает, что он отдает свою эту отрицательную энергию, положительную забирает, то он может в этот момент вот это подселенца себе взять. И не странно, что после церкви, после крестин, после чего-то еще у людей начинаются какие-то проблемы в жизни, начинаются болезни и прочее. Следующий момент, когда крестите детей, учтите, что вы отрываете, отрезаете их корни. И там сказано такое, во славу Израилеву, во славу Израилеву, Израилю, то есть вы отрезаете от корней своего народа, своей нации, отдаете во славу Израилеву. И Бог Израилев будет ими руководить, а не ваш Бог. И не ваши, ваши корни. И не удивляйтесь, что дети после этого вас не слушаются, что дети болеют. А что вы делаете? Вы сами подумайте просто. Крестная мать, крестный отец, родители туда не допускаем. То есть чужие люди становятся духовными родителями ваших детей. От вас этих детей отрезают, чтобы эти дети вас не слушались. Только в христианской религии есть крестные. То есть отрезать от родителей родных корней, отрезать этих детей, чтобы ими потом управлять легко и просто. Дальше слушайте, венчаем, когда во славу Израилев, да? Я как-нибудь выложу внизу вот ответ старовера христианскому священнику. Почитайте под этим видео. Очень-очень интересный материал. Там этот человек более подробно рассказывает и более как бы доступно для вас. Во, во славу Израилеву, венчаем во славу. А почему во славу Израиля Мы же не в Израиле живем. Я очень уважаю этот народ, пусть он живет, прочитает, он для себя, мы для себя. Но в любом случае, мы отрезаем с корнями. Скажите мне, пожалуйста, мы говорим, что Израиль, да, евреи это сыни, сыны Бога, избранный народ Бога. А бедные евреи, сколько пострадали? Если бы они были избраны добрым Богом, то навряд ли бы у них был Холокост и прочее, прочее. Да, в Библии это очень хорошо, логично объясняется, мол, наказывал Господь Бог за непослушание. Наказывал и наказывал. Но своего ребенка же не дашь на Холокост, правда? На растерзание же не оставишь. Он оставил. О чем это говорит? Вы тому Богу молитесь, который свой народ-то не берег. Не берег абсолютно, и плевать он хотел. Он и так наказывал, он и. Моры посылал, он и глады посылал, он и врагов посылал, он их и душил, и топил, чего он только не сделал с ними. И этот бедный Израиль до сих пор бьется башкой об стену и ждет, что он им поможет. И вы вместе с ними. Идите, бейтесь. В Библии не сказано, что надо делать иконы, и молиться иконы почему-то есть в церкви. Говорят, что когда Лука нарисовал образ Богородицы, с тех пор, значит, иконы... Э существует, да? А он нарисовал же не, не для того, чтобы целовать и молиться, а просто, чтобы оставить изображение ее. Это раз. Во-вторых, она не Богородица. Она простая женщина. Бога невозможно родить. Бог не может прийти среди людей жить. Это должен быть посланник оттуда, но не Бог. Богом его сделал Синод. Через 300 лет после принятия христианства он стал резко Богом. Сначала был сыном Бога, в других религиях он пророком считается великим и прочее. Очень много каши перемешанных. Если я сейчас вам буду это все разъяснять, просто у вас голова пухнет. Я просто вам объясню, что вот конкретно в церкви вы можете подхватить. Стоите, ставите свечу. Есть такая вещь. Одетые, красивые, там с кольцами зашли в церковь, поставили свечи. Молитесь, не знаю, что вы там делаете. Оставили свечу, ушли. Тут же человек в не очень хороших одеждах, не очень здоровый, тушит вашу свечу, забирает к себе домой. И делает на этой свече кое-что, забирает вашу долю, дорогие люди. И с этого дня вы начинаете чахнуть. Это вполне реальная порча, и это делается. Вы начинаете чахнуть, вы начинаете терять все. Все теряете. Вот Некоторые из вас, может, вспомнят последний поход в церковь год назад или когда там было. После этого все пошло на, просто наперекасе, все закончилось. Вашу долю забрали. Этот человек поднялся, а вы ушли вниз. Следующий момент. За упокой. Ставят за упокой свечи живому, живому человеку. Если бы в церкви была сила, то она бы нейтрализовала все эти посылы черные, да? Но она не может, она не способна. Говорят, что колдунам, ведьмам, одержимым церкви станется плохо, а жар кидает. Ничего никуда не кидает, все хорошо. Это обычное место отрицательной энергетики. Мы этой отрицательной энергетики усиливаемся и питаемся. Вот растения питаются э, сейчас секунду углекислым газом, да? Вот необычно, да? Это их питание. Вот для нас колдунов углекислый газ, то есть углекислым газом является черная энергетика. Мы им усиливаемся, поэтому мы идем в церковь, мы забираем людей их силы и выходим. Чернение поплеванное возле алтаря, прочее-прочее, это, это вообще я считаю это, во-первых, свинство без культуры и это лишнее, это не нужно, это придуманная вещь, такого нет. Никакие иконы ломать не нужно, ничего не надо ломать, тем более что в них никакой силы нет, чтобы ломать и что-то там кому-то доказывать. Следующий момент. Иконы, которым подходят больные люди веками, излечиваются, забирают энергию, оставляет свою отрицательную энергетику в иконах. Эти иконы очень опасны. Чем старинная икона, тем очень может быть, что она не чудотворна, а наоборот. Если одному человеку помогла, то тысячи загубила. Это следующий момент. Дальше. Вы знаете о том, что в церкви живет бес, да, Абара? Ну, это может быть эм, перемешку с... Черной магии христианской религии зародилась это легенда, это или были это. Но в любом случае в церкви больше порч делают через церковь, чем на кладбище, дорогие люди. Потому что церковь есть ходячее кладбище. Это есть самое-самое, что не на есть кладбище. С этими подселенцами, с этими сущностями, неупокоенными духами, с этими силами, с этим мракобесием, с этой торговлей, с этим... С этим с этой злой энергетикой, с этими инвалидами, больными людьми, которые идут скидывать туда, оставляют там то монеты, то большие купюры, то золото кидают, уходят и который, кто поднял, ему хана, говоря по-русски, да, сразу перекидывается на себя вот это все. И если говорят, что в церкви кого-то излечили, то святой отец направляет всю эту энергию здоровых людей на больного человека, просто излечивает его. И после церкви, согласитесь, что каждый из вас выходит выжатый. Выжатый никакой. Если у вас есть э, ощущение облегчения, то это ненадолго. И это скорее обманчивое и самовнушение, чем на самом деле так и существует. То есть так и есть. Вот Далее. Атмосфера. Болезнь, атмосфера страдания, атмосфера того, что мы все грешны. Мы, знаете как, мы вообще грешны во всем. Скажем так, да? Мы еще ничего не сделали, а мы уже грешны. Все хорошее человеческое, что приносит нам удовольствие, любовь, счастье, радость это все грех и запрет. Справедливо разве? Разве боги нас создали для того, чтобы мы страдали и страдали? Есть так, такая поговорка, что христианство забрало у людей. Радость и улыбку. Это так и есть. Самобичевание – это самый любимый метод в христианстве. А для чего это подчинение толпы? Вы все грешные, вы все ничтожные, вы все такие сикие и прочее, прочее. Это так удобно, когда ты управляешь толпой тех, которые вечно грешные, всегда должны каяться и на колени опускаться. Ну, скажем так, стадо рабов, да, которые очень...